Приветствую вас всех, друзья, подписчики и гости нашего канала. Сейчас в моем исполнении прозвучит новая песня. Несомненно, я думаю, всем понравится. Спасибо вам, кто вы у меня есть и будете. Спасибо вам за вашу заботу, за ваше внимание к моему творчеству. Я вам всем очень благодарен. А теперь послушайте новую песню. Итак, поехали. Ой, сын золотая, кровь твоей. Заметают руки, желтой листвой, запахи упяши на полях травы. С вечера опавшие, на земле листовые и терзает дождь, на ищет доски. Смотрю и что это такое стало не по мне, Эх, отзавелся ситухи стопа, с ветром сердца. Этот рыжий взгляд, осень золотая, С краской печаль, красота шальная и ужасно жаре. Светлая тревога, Бога паркной поры, и Только по дорогам шорохи листвы. О, золотая, с красотой печаль, Красота жаленая и ужасно жаль. Светок. Осень шамурым днем, В лишь оттенок Серых тут загнем, и сырым туманом Тарится волокло Да печальным взглядом На сердце легло Сколько по лету пляги Нервы Закрелся водкой все забыли И не на дороге, и не на траве Взгляд почти глубокий, затаив в листве Убегает осень за закатом дальше. С краской печаль, красота жальная и ужасно жаль. Непостив тревога в барной только по дорогам шорохи листвые. Пусть и взглотая с красотой Нежности тревога, пархатной пары только по дорогам, шорохи листы, нежности тревога, паркотной пары только по дорогам, журохи листы. Лист